С вами, Йори, Майга, опять Алмыстарс. В общем, сегодня мощнейшая коллаба да С Андреем. Также играть с моим заклановцем. С вами спустя был друг детского сада. Я не знаю, как это не случилось, но мне так спокойно. Потому что здесь есть сильные возможности. Я думаю, что так. Ладно, сегодня будем играть. Это... Вот. Вот. Вот. А, Всё, давайте покажу. О. Накау. Отлично. Все, ладно. О. Ну, быстрее. А да, ты чего-то лопнешь. Хехе сейчас Ладноesso Произошлись технические шоколадки Ть- petit Сияемся В общем Андрей начинай снимать Ты не Си Поэтому знают Сейчас пройдет почти всей кош. Сильный команду. А, так, это такое. Хорош. Хорош. Ничего не... Точнее, этого. Чего страшного? Ты сегодня. всего лишь? Я куда? Попанул. Попанул. Погодите. Сейчас буду снимать. Мм но охренеет. Ладно, не важно, сейчас на это гранди, это не волнуйтесь. Слава комбата. Подождите. Гад. Аут. Здесь стал, стаутом. Какашками. Видите? Он срёт по носам. Под названием хрень какая-то. Видимо, какашки меня сейчас убьют. Ха. Увидеть, чтобы было, чтобы были два метателя. Это как, надо прокрутиться. Он. Ну, И... отстаньте. Я сражался до последнего. Меня просто загнали в ловушку. Ненавижу, если честно, я нокаут. Таких вот тварей. Тинамайк дебилоид. Либо я сам разучился играть, либо хз. Я скорее всего разучился играть. Я бы на твоем месте бы того. Алло. Поздно ты.. Поздно, поздно ты того. Слишком поздно это сделал. Хорош. А ты. Слишком поздно это сделали. Поздно это сделали. Вс. Спасайся. Вс, давай. Хорош, хорош. Давай, давай, давай, давай. Мочи, мочи, мочи. Я. Не надо, дядя! Йо Российский флаг! Да чё надо? Так. Так, так, так. нахрен. Хопа, хоп. Куда, куда, куда? Куда крыша? Плохастая. хм хе хе Понятно. Оно выбрало Гаса. Оно выбрало Гаса. Ю, че брал? не капец? Куда? Вали! Без гаджета никто! Крайне опасно. А сейчас оно само Ну, чем тратить? О, хорош. От тебя, Кин. Я мы проиграли. Эх. План. Что страшного. Так. Первый фланг. Оказывается, бой. О, хорош тут пути не играю еще один российский флаг хренеть пропаганда на меня этот потратил последний гаджет на Куда лезет? Арина. Хе-хе-хе. того, если удастся, мы откроем два ящика. В общем, последний раунд я включу запись, когда уже будет два ящика. Редактор